Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я сегодня в Мадонском краеведческом музее, и тут проходит очень интересная выставка инструментов сельских музыкантов. Вот я даже не знаю, как все это называется по-русски, но тут есть аккордеон, тут есть, это называется цитер с палатишским. Может быть, я найду это слово, как называется? Но абсолютно интересно. Вы на фоне слышите народную музыку латыши любят танцевать где бы они ни были если играет музыка даже это ресторан если там не предусмотрены танцы все равно они пойдут танцевать и сельские музыканты а еще если бал на природе то это вообще супер. Однажды я с флейм ушла, где-то инструменты, кур музыка школа, капелла, я. Ты пройти? Кому-то из дома, или Моя дочь Анжелика училась в музыкальной школе и играла в сельской капелле на аккордеоне и цитре. Цитр – это цитер с полотышским. Вы taču в итоде играете в сильных духов. У него есть такой, как и в том, что происходит. У него есть такой, как что Деревенская капелла – это небольшой ансамбль музыкантов, играющих на загородных праздниках и мероприятиях, обычно исполняющий народную музыку на народных инструментах. Мероприятия, проходящие на природе в Латвии, называются «залюмбаллы». «Залюмбаллы» – это красивое и звучное латышское слово, которое используется для обозначения летнего мероприятия на свежем воздухе с музыкой и танцами. Бал на природе занял прочное место среди летних развлечений в Латвии со второй половины XIX века. зеленые балы проходили вместе с театрализованным представлением, концертом хоровых песен, а затем светской частью с танцами. Такие балы проводились в красивых местах – парках, речных заливах, лугах, оврагах, городищах и замковых развалинах. Раньше, когда жителей на селе было намного больше, зеленые балы проходили между поздней весной и концом лета, обычно по субботам после работы, и праздники с танцами продолжались до раннего утра. Были и те, кто танцевал всю ночь и каждый танец. Традиция балов на природе в Латвии не исчезла, но с годами изменилось. Сегодня их можно посетить в основном в канун Иванова дня, на праздников городов, на каких-то частных вечеринках или в некоторых местах еще в Латвии после поминок на кладбище. <реклама> Думая о будущем этой традиции в Латвии, не исключено и то, что традиция зеленых балов будет возрождена. Они снова состоятся с музыкой, вальсом и танцами для дам, оставив в памяти участников воспоминания о настоящих зеленых балах мадонский кровеческий музей собрал очень интересную выставку народных инструментов и чтобы получить полное представление о сельских музыкантах послушайте моих земляков Праулинскую капеллу мадонского края проулытес Надеюсь, вам было интересно. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите, узнавайте новое, веселитесь, танцуйте и наслаждайтесь жизнью вместе со мной. Ваша Зажигалочка.